Всем доброе утро. Фарида у меня повела девочек в садик, он они идут троем. А мы сегодня пойдем с Андреем делать забор. Здравствуйте. Нас... здравствуйте, я проснулась в пять утра. А, 5. а можешь сказать, почему? Я сплю такая, смотрю. Короче. Есть где-то далеко. Открываю глаза, мама сидит за компом. Короче, потом я такая, что-то спросила, и она такая, я пока не могу зайти. Пять Приехали, утра. думаю, зашибись. А я понимаю, что если я сейчас глаза еще больше открою, и стану все, я не усну. Я не сплю. Да И потом что? Потом Диму разбудили, да, еще? Потом Диму разбудили, он сделал ВК. Ага. Но он сам проснулся. Сам проснулся, да. И что потом? И Я чё? не могу теперь спать, Дима пока уснул? суп нет не сделают. Что девочек одели всем 7.30, они уже а, в садик да, повела. они в садик уже повела. Они в садик и... уже Это утро у нас еще за разговор. Парина суп варит, смотрите. На след, что такие брызги. Да, бывает, от жизни все. Да? Жизни. Ну, ничего, ничего. Хлеба Я нарезала, самая. лук накрошила, умница. О, смотри, смотри, хватит, хватит. Да, да. Супец с нашей положить. курочки, с наших петушков поджарку делает. А ты наоборот поджарку делаешь? Не первый лук, а потом морковь? Нет, морковка -то тоже. Пусть все вместе делают. Я всегда морковку делаю, да? да. кто как делает? Mm -hmm. Ладно, я это по-своему делала. Папа пошел поросен кормить. Mm -hmm. Сейчас мы пойдем с ним в сарайку, это да, в забор сейчас делать. Там сейчас да, <laughs> с Дариной ложить только. Огурчики классные, да? Ты в зал ее положи. Зачем в зал? Я в зале кино, потому она, что смотрю. Она долго не будет Она спать. спит там, у меня долго спала. Не знаю. Когда вы тогда... Вот, помнишь, этим, вот с этим рассолом можно блины сделать, кстати. Очень вкусный рассол. Можно. Да? Помнишь, когда вы это ходили куда? Ну тоже в сарае да. капусту срезать. Долго же были. Да. Кто? Она спала все время. Спала. Она в зале на диване. Да. Я тогда доказывала, стоял. Ну ты же няня. Остаешься. Лимончик нарезала, Фаридар, все любит у нас резаную, чтобы подготовлено. Ну я люблю, ну, да, я сразу люблю, когда уже все готово. Чтобы сел и сел, да? Да. Okay. Лимончик надо хлопец положил. Блин, масло еще добавить нет? Ну конечно, там у тебя вообще щетки холата, я посмотрела. Я понимаю, что ты сама сообразишь насчет этого. Ну простите, я в городе для большой семьи нет, но ведь... Ой, не готовила. В чем город-то? Ты в большой семье-то сейчас только жить начала, что? Ты всю жизнь, 18 лет все с нами живешь. Ну я не, не готовила так-то. Ну да, да. Мама все, да? Или бабушка, да? Вы, короче, все. Такой наваристый супец получается. Надо газ плиту вымыть опять. У нас вечно замызганного. Ну, как вечно жрать, что-нибудь готовим. Да. Ой, кушать. Да. Простите, кушайте. Кушать. Можно, наверное, картошку Вот это петушки, классные есть. Вам картошку добавим, что ли? Не знаю, вот... мясо не готово, наверное, еще путем. Фу. Фу. Не готово еще путем. Она жесткая? Ну, пожалуйста, вовно. еще чуть-чуть надо ждать. Угу. Крышка, давай закроем, дупорится-то. Ну, вот, поджарку сделай, просто пока поварится минут 20 еще, а потом закидывай и все. Минут 5-10, минут, минут 10, короче, поваришь картошку, она очень сильно разваривается и лаврушку обязательно закей. Через минуты 3, через минутки 3-4, потому что картошка быстро подпевает. Мама, стой, я туалете, пожалуйста. Спасибо. Что, я половину за тебя делаю, что ли уже? Картошку почисти, капусту накроши, мясо закинь, соль посоли. Ты Воду. да и соль, прям с... ну, соль посолила, потому что молодец сама сказала. И капусту накрошила. Ты сама сказала мне. Да я сказала, что... капуста накрошила, потому что я не могу толстая у нас капуста, она прям нормальная. Жесткая, да? Из-за этого я не могу у меня. Нежесткая. Не, не заточена под. Капусту. Плотная, плотная, не жесткая, да, плотная. Да плотная. И картошку ты сама сказала, ладно помогу. Ты сказала мам поможешь, я говорю Манчись, конечно поможу. я накрошила сама. Молодец. Лук, морковку, я все сама так делала. я не люблю, когда картошку крошат в, этот, в воду. Не знаю, я всегда так, чтобы... Я говорю, все заранее люблю, чтобы сделано было. Да? да. Такая я молодец. Где наша молодец? Мне это место я сделать. не скидываю это. Зачем? уже знаю, что это красиво для них. И потом... что, нормально, прикольная девчонка. Я в ее впервые, знаешь? Нет, нормально, нормально. А. А. Ну потому что она то толще. Но. И она прожарится, должна быстренько больше Но. жариться. Ну по мне. Угу. все. Ага. Ты сходила, что ли? Нет, еще я. Никак уйти не могу. Что у меня тащит обратно? Да ты жарку делаешь, да? Нет, да. Даринку надо посмотреть, что делать там она нас. Да сидит она мам. Да сидишь? <с> <Pineapple> у нас Давид здесь спит. А дело надо будет убрать. Вот это все убрать. Ладно, потом Фарида сделает здесь. Начала Андрею мочалочку вязать, по надо говорит, Потом для всех нас буду вязать, потому что Андрею надо на работу вести. Новенькую, вот такая красивая, красивые цвета такие, мне очень нравятся. Белый, вот сиреневый. Да? Мам, я знаю, почему у нас так быстро конфеты заканчиваются. У Дима под кроватью. Да? Скидал. Но он яшка, я знаю. Короче, друзья, вот мы а. А? снимаю видео. А то потом будут спрашивать, что у вас <laughs> место как-то дерево не будет. Ну, ладно, спирит, пока. Забора уехала. Так, друзья, что у нас здесь происходит? У нас, да, кстати, смотришь что у нас, которая дала баночки, вот она клевушок отдала ну, знакомым знакомым, кто у них квартиру купил. И вот они убрали вот этот клевушок здесь. И, ну, естественно, у нас забор убрали тоже, потому что Забора такого не было, а просто поддержка от хлевушка у нашла. В итоге, что, мы пришли, и надо, говорит, еще полтора метра. Ну, Что-то я вначале не захотела дать, а потом подумала, бабушкины слова вспомнила, не надо, говорить за землю драться, ругаться. И эта женщина сказала мне, типа, мы не вечны, ну, вот. И Андрей так. на встречу пошли мы с Андреем. Отдали полтора метра. Полтора метра. И мы сейчас в итоге выравниваем забор. Ну, даже мне лучше так нравится. Пускай так и будет. Вот. Они сейчас мусор будут вывозить. Они собираются здесь баню строить. Ну, я не знаю. У хлебушков. Наши куры бегают. Им кайф. А где гусь га га наш-то? Где? <смех> где бери? Сейчас забьет. И будет нормально все. Формела. Убрала здесь. Сколько чего? Короче, ушли пока они. Пока мы заборсаем они убежали. Ну вот, друзья, Андрей заканчивает забор. Мы натянули сетку. Все забивают. Там соседи загружают. Массарей ну, выбирают. половина там половина здесь. Носят, ну все, слава богу, забор сделали, закончили. Фреда уже звонила один раз. Когда сейчас одна соседка принесла мне обувь, девчонки. Ну то есть, нашла, говорит, в гараже, стояли. Дочка у нее выросла. Вот такие класснющие как раз Динарки сейчас носить. Очень даже ничего. Завтра оденет их. Ой, смотрю, и гуси наши приперлись. Да, водопой. На водопой. Умницы мои.